Всем здорово. с вами Гидр, 94, сегодня с нас реакция на Мармока. Хорошие игры номер 18, баги, приколы, фейлы. Что ж, скоро уже у Мармока будет 10 миллионов подписчиков, и он будет запустить стрим. И еще, обещала обещал, еще один какой-то особый ролик. Скорее всего, это еще один день глаза Мармока, потому что это об этом очень много просили в комментариях. Ладно, давайте смотреть. Да. Так, черт Uncharted 4, то, что... да? Знаете, обычно прячутся в укрытии, чтобы сберечь свою очко, но мне кажется, у этого мужика на этот счет свое мнение. В него вообще не целятся. Или ему просто захотелось острых ощущений. Порисковать жопой, так сказать. Хотя он же сидел, он недавно из тюрьмы. Возможно, он там все проблемы с жопой вперед решал. Про это солили... А, а, это брат, нет такого. его, нет, перепутал. Я есть, просто в 4 не играл так, поверхностно. Для... Убрали дороги мадакаскарский схуяли нас засекли жопа ты широкая тебя может а действительно хороший вопрос почему и их засекли если они же там целится welcome to loan ну, собственно, как мы можем покатать друг друга? Так, градэд-драдепшн. Да, Все, развлечься. Все. Мое тело к вашим услугам. Поехали. О, бля. Шибется, И так по всем путям, да? Что? Я чувствую, скоро будет поворот. Единственное, будет что в этот раз я сядь дельфинов вообще не ощущаю. Все, очень хуяло. Рельсы, рельсы, палыш, палы. Я в поезд опоздалый из последнего погода. Охуяный вид, да, егой. Теперь я знаю, каково какашки на жопном волоске. Это прям борьба за выживание. Да, уже ими у коня. Рыжий. Подожди, мне чисто интересно узнать. А если будет обрыв, и ты слетишь с обрыва, я буду тебя держать. Для этого нам нужен мост. Сейчас полетаем, только не здесь, здесь нельзя. Нам нужен мост. Помнишь тот мост? Да, вот он, прям здесь. Это другое. Ну давай. Блин, я мне кажется, я тупо на мост упаду и буду опять рельсы считать. Давай проверим. Ну да, да, да, что ты крутишься? О, как удачно, блядь! <связан sprite> Трак. О! -о, -о, -о! Крэшбэндику! Ну да, уже а ты... есть еще и к тому же на ПК. Можно урайть. Иди сюда, лысый. Так, теперь вниз. Да? Расфайра не знаю, вышел он на ПК или нет. Если я еще один раз окажусь на чекпоинте, а... <служ> а ты окажешься на чекпоинте? За Надо Что? радоваться! Что? Что? Прожарка с двух сторон, радоваться! Блядь. Ну Можно да, к первый он сорден довольно. Пожалуйста, так, чтобы мне не прищемили мой длинючий нос. Пожалуйста. У меня важное дело. Мне нужно срочно пройти этот долбанный уровень. Ух. Так, сейчас главное с последним прыжком не просраться. Наконец-то финиш, так-то. Ну, естественно, я Вы пару пропустили... пропустил. Вы пропустили. Ты вообще все коробки пропустил, что ли? Конечно, вообще уже вам придавило. Так вообще, что вообще не собирал. Ах Ну да, плюс-минус сколько я в голове представлял. Сервер сколько людей примерно надо? 5, что за игра? Много. Вот О -о -о, господи. Как у вас дела там? Что это? у тебя охуенно. А вот регион еще, кстати говоря. Что за орк получился? Надо будет выбрать где мы будем резаться. Я предлагаю южная зона 1. Прям самый первый просто. Хорошо. Зона 51? все, южные зоны охуеет. Ам, ла тра. Чтобы сделать кирку, нужна солома, камень и дерево. Короче, я пошел охотиться на камень. Что такое? Ты спрашиваешь. Ух, какой какашка. Круглый Зачем так уродовать персонажа, такая физиономия, физиология. А ты их съел что? У меня У меня кости сломаны. не разобрался в управлении, то покакал, то съел свою какашку. Что такое? Какая-то что-то. Да она далеко, я вижу зеленую вспышку, она далеко. Ух, темно. Ух, темно. Ты опять с насекомых боролся. А на вон дверь Здесь я еще не был. Ш -ш -ш -ш. А это что за игра? Не думай меня сдать, членосос 3000 Че? Там какая-то вечеринка А, вихэпифью это Галки, иголки У тебя товарищ в борще тонет, помоги ему Уйди Зубастый Толку от вас здесь, как от мужских сосков Я сейчас сам разберу Да, распили сам стол это Но, Че тут у нас? Неудачная попытка стриптиз танцевать? Если бы ты не лозил и не размахивал своей болгаркой, я б тебя давно отсюда вытащил. О, успокоился. Эй, слышь, ты мне еще жопой... Да вылезать не собирается, а? я так понял, да? Амара а, ну... ебучий, на, бля, свободен. Звоните, решаю любые проблемы с, с застреванием текстурах. Да вырубаешь потом. Потом уже достаёшь, Ну что здесь у нас? Бандиты, да? Блин, какое прикольное место они себе оттяпали. Вижу одного, в кусты побежал. Видимо, срочное личное дело у него. Хо-хо-хо! Так, где остальные? Там Адис достался и я... Ладно, давай спустимся, что ли? Да, я тоже хочу. Аааа! Ты -а -а -а. что, сразу а -а -а, сдал? блядь! Я <свист> что <свист> в трассе, что за жизнь бред? команды, у нас одна жизнь осталась осторожно. Да у меня осторожность на пределе. Я он лишь чуть-чуть сдвинулся, и тут же сдох, это как? Тихо, тихо, тихо, стой! Нас. Да как? Я все гланды имел, блядь. Ты сдох? Да мне должно быть противопоказано на ногах стоять, сука. Так, ну че, я нашел животное, которое могу приручить. Как мне стало ясно из инструкции, мне придется побегать. Так а ч такое? Чё чуть -чуть... А, камни закончились. Мне нужно майнить камень. К моему убеждению, что хорошо животное не агрессивное, он только пытается сбежать. Он тоже не бьет, только я его Походу бью. Похоже, он О, застрял. Отлично, он у меня застрял. Ладно, расчехляем кулаки и начинаем приручение. А, приручение да. разве происходит за счет ударов? Это. Самое жуткое приручение животного. Действительно. Эх, просто... глаз убиваешь на этому Бедному животному. Вс. У меня последняя стадия приручения. Четкость. Я его вырубил и дал ягод покушать, чтобы он приручился. это происходит очень медленно. Надеюсь, оно того стоит. Не знаю, насколько мне хватит терпения, ребят. У меня оно уже... Наступили. Только потрачено все. А, про Россию Если я не стрелять лазерами из глаз, то я его утоплю, нахуй. А где ты? Скажи хотя бы. На карте. А, вот. Короче, через реку. Через реку, прямо через реку. Через реку в сторону, где мы обычно Да. Или... Где пирани или где не пирани? Где пирани. Вот он здесь, видишь? Так, я бегу за своими вещами. Мне вам нужно класть путь. ягоды, и потихоньку он так приручает. А что ты в него? Ты просто в него все время засовываешь ягоды и все. Именно, я уже задолбался этим заниматься. Этот урод так боляжный, и жрет Еще он приручится к дегустации фермерского урожая. Давай я тебе помогу, <связычного> чё надо Уже делать? не надо, уже надо просто ждать. Какой странная физиология, зачем Мурмога такой сам, выбрал? Как фермерская ярмарка. Так он у тебя там, на том берегу ест, 87% да? уже. Капец, это там медленно происходит. Что такое мерзкий? Да не он мерзкий шарок? он, он просто скуковый. Но я думаю, животный поменьше можно как-то побыстрее приручить. Бил? Слышь, бля, бомжара. жара. от него, ты его смущаешь, он ест. Кто меня ударил? Я знаю, кто, оно не выдам. И никогда не скажу тебе, что A -a. это был Игорь. Ты на коротышку что ли? А почему они воняют как-то? Ты чё? Он видно, когда у них аура над головой. Польвалу камнем хочешь, что ли? Ты его убил, что ли? Вырубил метким выстрелом в лоб. Я без я А, он спит, он спит, он спит. Бля, про ягоды забыли. Кидайте ему ягоды. Кто ты человек? Кидайте ему ягоды, есть ягоды? Он сейчас в сознании вернется. Ой, как сильно он падает, ой как сильно падает. Положил несколько ягод ему. В рот, клади ему ягоды прямо в рот. 71% обратно. Что за Как, опять Да, ну нахер, как я не уследил за этим, Давай, малыш, кушай, кушай, Надо постоянно его видимо. Чувствуй себя чей-то бабушкой, но ты должен кушать. Блин, он сейчас очухается. Так, дай ему там... Камнем по еще несколько раз. О, да, прибавляется, работает. Да, а че еды нету опять? Блин, уходит. Че это там? тварь забрала все? Блять, пиздите все. его! Гопнюк ебаный, Кого? сука! Я столько ждал, я не собираюсь еще ждать целую вечность. А, так вот, чувак пришел, блядь. все украл. Пидорасина! Ягоды его возьмите. Куда, куда еды Почему? Почему? Что с ней? Вы отбираете, что Раз. ли, ягод? <лёжу> Они у меня в инвентаре. Сервер лагает, вот почему. Чего? Uh -huh. а -а -а -а вот и сервер лагает. парни? Офигеть, мы только зашли на... Марбок взял ни за что ни про что, узорил какого-то человека. Вы видели сообщение, да? Да. Через 5 минут сервер вовнится. Я не могу тебя на карте найти. Почему нас разбросало так, а? Сейчас я тебя найду. Так где ты? Вот я тебя вижу, что ты не можешь найти. А? Давай идем друг к другу. Ничего, ну, узел успеет. ты идешь ко иди. мне, да? Да иду. Так. Что? Что ты пиздишь? Иду в смысле. Да иду. ты там же почти, что в том же городе идет он. Я смотри, какую О, дистанцию да. уже. А тоже немного. Просто карта большая. 50, я, секунд. А... Игорь, 50, на 50 секунд на последней секунде вырубится, да? Улице, Сервер. Мы.. ты не успеешь, решу, ты уже что? просто.. Уже можешь выйти заранее Да, я уже вижу, где вы я тебя Быстрее. Вижу. Быстрее Я, я тебя не, не вижу. вижу Я За, не знаю в... 18 я секунд 100 где? Игорь! Меня... 80 метров! Секунд. 10 секунд, Игорь! Марин! Игорь! О, Светло осталось. Я тебя не вижу! Я должен тебя увидеть 3 секунды, Игорь! Да. Я тебя вижу! Да. Игорь! Игорь! На последней секунде отговариваешь. Нет! Я почти тебя коснулся! Почему он катается? Всем щедрого бонжура! У меня очень хорошее настроение, потому что у меня для вас аналогичная по духу новость. Никуда не уходите, притормозите и послушайте авторитетного Давидыча, да? это не по сценарию. Да, не по сценарию, это... Скоро, очень скоро на этом канале будет 10кк подписчиков, по да. моим подсчетам произойдет это где-то в это воскресенье, поэтому именно в этом видео, так как оно ближе всего, я решил вам донести следующее. Я помню, что обещал вам стрим на 10 миллионов подписчиков, но да. очень важный НЕО. Я также прекрасно знаю, что львиная доля моих зрителей от меня очень ждет еще кое-чего. Вы это пишите под каждым видео. Эти комментарии набирают кучу лайков. Ну как раз он говорит про то, что будет еще один ролик. Сложно. Так что считайте, что вы добились своего. Ждите от меня в это воскресенье, помимо стрима, небольшой ролик-сюрприз. В котором будет и анонс самого стрима. Mm -hmm. Кстати, стрим будет проходить на лайв-канале. Я не хочу засорять основной но ролик. Ну я же полом, на него подписан. Там будет там, Ссылка смотрел у него музыку из ничего, как он делал эту превьюшку. Пишите заранее и ударьте в колокол, чтобы еще, быть еще, да. в порте начале трансляции. На этом все. здесь был грёбаный Мармок, увидимся в нихуя, увидимся на стриме. Пока. Мармок, сделай, надеюсь, подписчиков один день глаза глазах Мармока 2. Да я говорю, будет именно этой. Жена мармука готовит суп, Марина. Иди, есть суп, Игорь. Кто-то гаскуб. Ух, 7 секунд назад и уже кто-то успел посмотреть. Бонус будет или нет? Бонус. Если то, смотреть вот вот так. Садки да? Вот так спереди. Да. Я очень нормально выгляжу. А если повернуть камеру в бок? то увидим какашку. Мне понравился выпуск. Мне я. Правда, не ожидал, что он даже вообще будет проходить этого крэ Крэш Бандикута и Uncharted. Это для меня удивительно. Это, ну, не знаю, Спайра будет проходить или нет, он тоже так в хороших играх и в отдельном ролике, где я сомневаюсь. Но зачем была такая странная физиология у персонажа? Плечи широкие, живот узкий как-то странно очень выглядело. Ну а так, всем ждем стрима Мармока. Ну и ролик его следующий. Ладно, если понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вы не хотите like, не пропускать видео, контакт, подписывайтесь на Мармока и до следующего видео.